Это один из самых больших страхов у этого человека. Если мы говорим о чем, чего боится человек, нужно смотреть почерк. То есть если он руководитель, не факт, что он лидер. Посмотрите, куда уходит буква «Р», Показать умнее, чем я есть, там зона интеллекта. И как вот здесь все прибито в букве «Б», которую я подчеркнула. Папа строгий был. Смотрите штрих какой, холодный такой, царапающий, очень много контроля, достаточно узкий почерк. То есть она транслирует уверенность в себе, очень высокая степень напряженности. Как я уже говорила, до психосоматики может себя довести. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы считаете, в чем отличие лидера от руководителя? Чем они отличаются? Лидерство и руководство. Жду ваших ответов. Вообще, каждый ли может руководить? Или любой ли человек может быть лидером? Вот много сейчас программы различных коучингов по развитию лидерства. Есть люди очень-очень интровертные, очень все в себе, и им, наоборот, куда-то спрятаться. Им какое лидерство? Поэтому здесь нужно быть предельно аккуратными. В чем отличие лидера от руководителя? Лидер прокладывает путь, ведет за собой. Угу. Угу. Лидеру доверяют, лидер берет на себя ответственность. Стратегическое видение, а не у всех, в зависимости от стиля лидерства, если мы берем харизматический, например, что не свойственно автору данного почерка, который вы здесь видите на экране, то там стратегического видения быть не должно, потому что в харизматическом все направлено на людей, это эмоциональный лидер с развитым эмоциональным интеллектом. Вот та женщина, мама, которая была, на прошлом вебинаре я ее показывала, вот у нее очень развита. Именно, именно харизматический стиль лидерства. А кто, кстати, считает, что вполне справился бы и с лидерством, и с руководством? Кто себя считает и лидером, и руководителем? Поставьте плюсики в чат, кто так считает. И поставьте десяточки в чат, вот те из вас, кто считает, чтобы справился, кто в реальности бы справился с этой задачей. Угу. Лидер предназначен для решения тактической задачи. Руководство решения стратегических задач. Соответственно, методы разные. О, не знаю, я бы не согласилась насчет э, стратегии тактики в данном случае. Вот, например, как вы думаете? Хорошо, стратегия тактика. Давайте посмотрим на этот почерк. Я понимаю, что в признаках вы не разбираетесь. Мы еще ее сегодня разберем. Как вы думаете, стратег это или тактик? Вот она спрашивает, да, пришла на консультацию тем, чтобы определить, соответствует ли она женщине руководителю 35 лет, является финансовым работником и занимает вводящую должность. У лидера должно быть стратегическое видение, руководитель, например, начальник склада, ему вообще стратегия не нужна. Вот здесь согласна, да, Татьяна? Лидером можно быть в конкретной ситуации, а не 365 дней в году. Бывает ситуативное лидерство, согласна, да. Тактик. Лидер ведет за собой. руководитель рулит процессами. Смотрите, руководитель это может быть человек, который назначен кем-то, поставлен да, на эту должность. Он не обязательно может быть лидером, он может быть достаточно интровертным человеком. И руководителей я лично встречала почерки совершенно банальным мышлением. То есть оно еще такое детское, наивное. И там, конечно, ни о какой стратегии мы говорить не можем. Сплошь и рядом. Много, да. Не все, конечно, но там в зависимости от человека очень много зависит. То есть нужно смотреть почерк. То есть если он руководитель, не факт, что он лидер. Есть еще вот девяточки, если мы ода мы будем рассматривать по потенциям вообще по графологии, незрело возбудимые, которых вот зуд в одном месте. Вот, они могут быть харизматичными лидерами, но далеко не объективными, далеко неадекватными. И у них спонтанные, порывистые вот эти решения, сегодня так, а завтра так, а пойдем сюда и не знаю куда и так далее. Почему-то бывает так, что к ним прислушиваются. Хотя бы на какое-то время. То есть это вот если рассматривать вообще психологию. Какая вот женщина вот эта, как руководитель, как лидер? Смотрите, штрих какой. Холодный такой, царапающий, очень много контроля. Достаточно узкий почерк. Большие расстояния здесь видны. Между словами. И отростки прям нижнюю зону. Руководитель, да, амбициозная, слишком, да, слишком через шур. Здесь уже вот такая крайняя степень уже дат тщеславие с этими амбициями. Но не хватает гибкости, не хватает активности для того, чтобы быть на достаточно высоком уровне. То есть она транслирует уверенность в себе. Я вам выделила признаки, это доминанты. Доминанты как раз-таки у нас на самом-самом первом уроке в нашей программе мы будем говорить с вами о доминантах, вообще, что это такое и для чего они нам нужны. Здесь такая трансляция уверенности, самоуверенности, правильности, борьбы за справедливость. Она считает, что она знает, как надо жить, она знает, как надо работать. Особенно другим рассказывать об этом, как они должны жить. Кто сталкивался с такими людьми, поставьте плюсик, пожалуйста, в чат. Вот она знает, если что-то не входит в ее систему ценностей, если она что-то не понимает, утрирую, например, допустим, она считает, что английский язык, он не нужен. Там ей достаточно немецкого, французского и так далее. Если кто-то из ее знакомых идет учить английский язык, как вы думаете, она это поймет? Она с этим будет согласна? Напишите в чат. Будет ли она с этим согласна? Это не вкладывается в ее систему ценностей. Она скажет, зачем тебе, тебе это не надо. Особенно вот в отношении с детьми вот эти вещи. Очень. Категорично, да, ребенок решил, я пойду в художественную школу. Зачем тебе художественная школа? Художник это не профессия. У нее не отложено это в системе ценностей. Мне считать, что так не надо. Противостояние будет согласно только с тем, что ей кажется правильным. Да, да, да, да. Вот насколько сложно с такими людьми вообще работать, напишите в чат. Общаться с ними. Насколько сложно? отношения заводить какие-то, насколько сложно, крайне тяжело, сложно, нет гибкости, нету почерки и нету гибкости. Смотрите, контракшн какой, она прям вот законтролированная-законтролированная, степень напряженности очень сильная, очень сильная, она знает все, даже если она не знает. Но она точно уверена, что знает лучше, чем другие. Но плюсов, да, она достаточно хорошо организована. Вот эта собранность, она ей дает как раз-таки вот эту ее организованность. Дисциплинированность. То есть все должно быть слажено, все четко, направлено на цель, направлено на результат. Насколько амбициозно? Как вы думаете? Работать сложно, но можно, общаться лучше нет. А она сама по себе вот на длинной дистанции, она внутрь не пускает, внутренний мир закрыт. Вот тот чувственный, который да, у той женщины-мамы, о которой мы говорили на прошлом вебинаре, вот там все открыто, там очень теплое все, а здесь нет. Здесь достаточно холодно, сухо и на расстоянии, если мы говорим здесь про личные отношения. Касаемо амбиций, слишком сильно выражена да, претенциозность. Вот эта вертикаль развитая. Казалось бы, вертикальный разброс, можно сказать, что здесь стратегическое мышление, здесь тактика. Может быть, чуть дальнего уровня, да, не ежедневно, может быть, там неделя, ну чуть-чуть побольше, но это не стратегия, не стратегическое видение, подробно сохраняется, скорость маленькая. Жесткий такой достаточно штрих. Что движет этим человеком, почему она сейчас на руководящей должности, для чего ей удовлетворение вот этих ее сильных амбиций, что ей это дает, как вы думаете, напишите в чат. Вот что ей движет, для чего ей руководящая позиция и зачем она там. Касаемо работы, да, она хорошо-плохо, да, все по справедливости. Свои чужие, поэтому лучше быть своим, чем чужим. Вот в данном случае вот ее именно лучше. То есть если вы свой, то по справедливости будет. Потому что этого придерживается, и этого же будет ждать от других людей. Для чего? Психология. Здесь мир улучшает, порядок наводит. Восполнение отсутствия чувствительности, внимания. Нет, она считает, что так должно быть. Она нечувственной не была, она всегда хотела выделиться, она всегда хотела быть первой, заслуживать оценку. Это знаете что? Это желание самоутвердиться, То есть самоутверждение через это, так как всегда хочется быть лучше во всем. Сильнейшая степень перфекционизма. Это движет. При этом... Свои действия она достаточно основательно взвешивает. Такой осторожный расчет у человека. Здесь не на чувствах, ни в коем случае нет. На расчете. Вот это стремление к надежному, к гарантии, к стабильности. Властная, да. Строгая, требовательная. Будет контролировать ребенка а, вообще, чтобы ходил по струночке. И будет пытаться, чтобы, допустим, как ее воспитывали. Ее тоже достаточно строго воспитывали. Смотрите, как. Сейчас, если у меня указочку я возьму. Здесь должен быть карандаш. Смотрите. Угу. Да, да, да. Угу. Здесь чуть маловато текста. Вот еще. Прям прибитая. Посмотрите, куда уходит буква Р. Показать умнее, чем я есть, там зона интеллекта. Дам подробнее на программе обучения про зоны букв, вообще что обозначать, что посмотреть можно. Да. И как вот здесь все прибито в букве Б, которую я подчеркнула. Папа строгий был. Строго, очень-очень строго. То есть ее саму хвалили за хорошее поведение, за хорошие оценки и так далее. Не было безусловной любви, безусловного принятия. То есть, сделала хорошо, похвалили, сделала ошибку, ну вот, сделать правильно, мы тебе скажем, что мы тебя любим. Например, итрирую, ну, вот такая вот ситуация. Она лучше знает, как правильно, да, пилить может, вот чувство жалости вызывать, жертвенности. Я жертвую всем ради вас. Я столько работаю ради вас. Но с другой стороны, а кто просил? Контроль очень сильный, самоконтроль. Она все вокруг пытается контролировать. Ей так спокойнее, когда она держит ситуацию в руках. И себя также. Здесь до психосоматики может дойти, если... С этим ничего не делать. Ну, не совсем жажда власти, да, чуть по-другому, там чуть искаженные буковки. Это будем проходить, когда форму букв с вами будем проходить. По-моему, седьмое-вось занятие у нас на обучение, а это, это к форме больше, там форма, движения, все вместе, в совокупности, прям есть. Даже синдром я бы назвала почему-то. Действительно, и на прежнем месте моей работы таких почерков было много в политике таких достаточно много, поэтому здесь больше, вот, чтобы ее оценили, вот это желание самоутвердиться, оценка положительная желательно. Она не будет унижать, Елена, нет, она не будет, она просто знает, как правильно, и она же из чувств того, чтобы тебе помочь, по справедливости. Это не с отрицательными намерениями делается. Это вот действительно из, из благих побуждений. И она не понимает, что другим людям это может быть некомфортно. Какие слова могут они говорить, чтобы ее никто не унижал. Какие именно, немножко не поняла. Это перфекционизм. Желание быть первым, желание быть лучшим, это с детства воспитывается, откладывается в воспитании родителей. Это приобретенное. С этим можно бороться, можно это исправлять. Навсегда оно не уйдет, можно просто снизить его степень давления на себя самого. У меня есть, были у меня в коучинге две женщины с достаточно сильным перфекционизмом, это можно ослаблять. И это можно направлять в более правильное русло, чтобы он не был таким жестким и тотально контролируемым. То С этим, в принципе, можно работать, если она захочет. Да, не навязывать ей, что вы должны пойти поработать. Да, она сама должна к этому прийти. Сдержанное да, выражение чувств контролирует импульсы. Упрощает, не показывает свой внутренний мир никак. Даже больше отношениями может пожертвовать ради работы. Допустим, у нее свидание, а здесь на работе что-то вот важное, срочное, не отложит назад, останется допоздна ради карьеры строгая строгая. Как думаете, может ли она подчиняться, вообще способна ли она быть исполнителем? Я не могу, кстати, назвать ее лидером. Лидеры они поактивнее. И а, лидера выбирает само общество неформально, он да, выделяется. Здесь все-таки она больше как руководитель. Такая с целями, с амбициями, знает, что она хочет. Вот она как исполнитель. Когда она сама это захочет или поставит в определенные рамки. Не сможет. Она достаточно усидчивая, но она слишком амбициозная для того, чтобы быть простым исполнителем, делать совсем рутинную работу. По самолюбию, по самооценке ей это очень больно ударит. Она карьеристка. Карьера. Я и карьера. Подчиняться она будет только единомышленнику и соратнику. В принципе, договориться, да, если на одном уровне есть не человек, да, если они на равных. Работа руководителя, она не всегда бывает четкой, как для нее важно, да, не всегда бывает запланированной. Да, бывают какие-то срочные врала, летучки и вообще много всего, что бывает. То есть важно уметь находить выход, каких-то нестандартных ситуаций, отступать от привычного плана. Для этого нужна гибкость, иногда нужно действительно отпустить как-то чуть-чуть ситуацию и просто наблюдать за ее течением. Ей все в ежовой рукавице, так спокойнее, когда я все держу в своих руках. А вот кто согласен? Очень высокая степень напряженности, как я уже говорила, до да, психосоматики может себя довести. Все болезни от нервов. То есть если что-то выходит из-под контроля, у нее как будто она в подвешенном состоянии, а, и нет почвы под ногами. Для нее это страшно. Это один из самых больших страхов это у этого человека. Если мы говорим общего, чего боится человек, просто копия. Посмотрите ее почерк, кстати. Сравните. Сравните, ради интереса сравните.